Привет чудесные, меня зовут Алена Ивона и сегодня я расскажу вам о том, как планировать поддержание чистоты в доме, бытовой работы с помощью ежедневника, с помощью приложения и с помощью системы FlyLady. Я буквально за несколько часов распланировала эту систему, изучила ее и уже на практике ее применяла, примерно месяц прошло после того, как я ее внедрила и... Спокойно могу рассказать вам. Основные принципы, которые я взяла из системы FlyLady следующие. Первое – это выбрать тематики дня и расписать их по неделям. Их всего будет 7. очевидно. Дальше я расскажу, какие тематики выбрала я. Второе – это расписать, какие зоны в вашей квартире вообще существуют, где нужно поддерживать чистоту. И третье – это выписать список дел, которые необходимо выполнять каждый день, чтобы квартира не выглядела неубранной. Тоже расскажу, какие у меня есть списки дел. Возможно, это будет для вас как своего рода идеи. Первое, что я вообще сделала, это загуглила. Примеры планирования системы FlyLady в неделю. И выделила для себя 7 тематик, которые использую в течение дня. Это день уборки. То есть неделю у вас должен быть выделен один день, когда вы тратите а, на уборку около часа. В остальные дни будете вы тратить на уборку около 15 минут. В этом и суть система FlyLady, что не нужно тратить огромное количество времени на уборку, но при этом квартира у вас будет всегда чистой и убранной. Итак, тематики, которые существуют, это... Час уборки, планирование. В этот день а, вы будете планировать питание на неделю, планировать покупки и планировать вообще деятельность ваш, всей вашей недели. Третий день – это уже покупки. Следующая тематика – это отложенные дела. На выходные а, вы выделяете день семьи и день, посвященный самой себе. И седьмая тематика, она будет называться прочее. Там свобода выбора. Вы будете в ходе дня планирования выбирать, что будете конкретно в этот день делать. В общем, первое, что я сделала, это я нарисовала таблицу из семи строк один столбец это тематика дня второй столбец это деятельность которую я буду в этот день делать основная третий столбец это какая зона в течение дня должна быть приоритетной во время уборки я попыталась наугад расставить эти тематики по этим семи дням и далее что я сделала это выписала зоны. Зоны – это, грубо говоря, комнаты, где вы будете убираться. То есть, суть системы FlyLady – это убираться не сразу во всей квартире, а убираться каждый день понемножечку, по 15 минут. И э, эти 15 минут хватает на то, чтобы выполнить какие-либо действия в одной из зон. Так вот, зоны, которые есть в моей квартире – это зона зал, э, зона кухни, зона балкона, зона коридор, зона ванна и зона кладовки. И дальше… С помощью своей фантазии, с помощью своей памяти, я бы пыталась воспроизвести и составить список дел, которые я выполняю конкретно в каждой из зон. Наверное, я не буду вслух перечислять, какие действия выполняются у меня в каждой из зон. Просто покажу вам примеры, и вы для себя найдете какие-нибудь из идей. В зале, на кухне, в ванной. У меня порядка 7 пунктов для каждой из этой зоны. Как видите, вот примерно такой список дел у меня на каждой из зон выделен. Далее я составила список дел, которые следует выполнять каждый день, чтобы квартира визуально всегда выглядела убранной. Сам автор этой системы рекомендует каждый день мыть раковину на кухне и в ванной, потому что это самые быстро загрязняемые а, зоны в квартире, которые... Если они грязные, то сразу квартира кажется какой-то а, несвежей. Естественно, я еще не идеально, и у меня не получается пока каждый день мыть раковину, но я стремлюсь к этому и в течение недели, ну, может, я раза четыре мою раковины в ванной и на кухне, стараясь, по крайней мере. Но цель прийти к тому, чтобы мыть их каждый день. Это несложно, просто нужна привычка. Еще один пункт, который автор рекомендует выполнять каждый день, это уборка. Плоских поверхностей, то есть на плоских поверхностях у вас в конце дня не должно лежать ненужных вещей, это э, стол, письменный ваш стол, обычно люди имеют привычку складывать туда что-нибудь, диван, стол на кухне и э, шкаф в, кладов, ой, шкаф, э, в коридоре. Эти зоны желательно быстренько, каждый день прибирать. Я дополнительно составила список дел, которые следует выполнять раз в неделю. Например, я хотела бы пылесосить в своей квартире примерно два раза в неделю. А Мытье полов один раз в неделю, вытирание пыли тоже один раз в неделю. Далее идет самое интересное. Это собрать все воедино. Первый раз у меня не получилось. То есть я распределила все наугад. После своего первоначального неопытного распределения тематик дня, я применила фантазию, применила свою память э, с учетом того, что в конкрет, конкретные дни я делаю, к, где находятся все члены семьи. То есть, например, в выходные у меня муж отдыхает, а в будние дни он работает, мы по вторникам четвергам ходим в сад. учитываю также, что я хожу на прогулку или что мне нужно сходить в магазин, такие дела, я начинаю их и пытаюсь попробовать а, свой первоначальный план воспроизвести с учетом этих дел. Первый раз я опрометчиво на уборку часа расписала огромное количество дел. Это и стирка, и мытье полов, и сразу и пылесос и тому подобное. И а, планирование я тоже сначала написала на четверг, хотя вспомнив о том, что мы уходим в сад, это было бы тоже нелогично. И вот так вот, относительно Своих воспоминаний относительно своего плана действий, примерного плана действий на неделю. Я перераспределила э, списки дел, перераспределила тематики, и только со второго раза у меня, у меня получилось максимально объективно все это качественно распределить так, чтобы мне было комфортно и чтобы я не напрягалась ни в один из дней. Сейчас я покажу вам список дел, которые у меня в итоге вышли на всю неделю. Читать я его не буду, пусть это будет просто кадром, а пока расскажу вам дальше. На чем я хочу сделать акцент, это в том, что это план дней, который не нужно кровь из носа выполнять каждый день, независимо от, от вашего состояния физического, эмоционального, психического, независимо от обстоятельств. Нет. Это план дел, на который вы ориентируетесь, если у вас все хорошо, а у вас есть время, если в какой-то из дней у вас не получилось Уборка запланированной вами зоны. Вы а, размышляете, если это, например, уборка коридора, то можно это просто зону а, пропустить. Если вы пропустили уборку зоны зала, то просто переносите ее на следующий день. То есть как в шахматах, как в шашках меняется местами блоки, ячейки и импровизируете, проявляйте фантазию, будьте гибкими. Теперь я расскажу вам, какое приложение мое любимое можно использовать для этой системы FlyLady для этой недели, которую вы для себя распланировали. И как один раз вбив всю информацию, вы можете больше не заморачиваться на тему того, что вам каждый день нужно открывать ежедневник, потому что, будем честны, не у всех есть время и желание каждый день открывать ежедневник и смотреть, что ты там для себя 10 лет назад запланировала. А телефон мы всегда каждый день берем в руки, независимо от наших желаний, предпочтений и тому подобное. Самое классное приложение, на мой взгляд, которое даже популярное э, в плей-маркете. Оно называется AnyDo. Ой, Будет да она такое голубенькое. И оно очень удобно в плане того, что ты пишешь дело какое-нибудь, например, пылесосить. Ты хочешь раз в неделю, два раза в неделю пылесосить. И ты просто впиваешь, пылесосить, далее в редактировании, в уведомлениях пишешь, как часто ты хочешь, чтобы а, тебе это напоминание приходило. И все, и дальше это напоминание тебе будет приходить тогда, когда тебе удобно. Если ты не сможешь конкретно в этот день это выполнить, ты просто можешь перенести на завтра. И еще чем это хорошо приложение, это тем, что вы можете всей семьей им пользоваться, каждый на своем телефоне. Например, я своему мужу отправляю задание купить продукт. И дальше пишу перечень продуктов, которые следует купить. Выбираю человека, которому это задание я отправляю, то есть я знаю почту своего мужа. И ему открывается доступ к этому заданию. Он идет в магазин, ему не нужен список бумажный, ему не нужна ручка. Он просто идет и вычеркивает пальцем, двигает вот так вот по экрану, и вычеркивает то, что он положил себе в тележку. Очень удобно. И все. И на этом ваше планирование этой системы FlyLady заканчивается. Далее вы просто... Меняйте эти ячейки местами, импровизируете, смотрите, что у вас работает, что не работает, перераспределяете, В общем, вы не будете растрачивать энергию на то, чтобы думать о том, что надо бы где-то убраться, что-то тут очень грязно стало нужна генеральная уборка, теоретически вам уже не нужна будет никогда генеральная уборка, у вас будет все выполнено пошагово в течение недели, месяцев и тому подобное. Если а, вы заметили какие-то косяки в использовании системы FlyLady в моем случае, напишите, пожалуйста, в комментариях. Если вам оказалось это полезно, тоже пишите в комментариях комментарии. Это мой заработок. И лайки тоже. Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Заходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь. Пока!